Всем привет ребят, ну давайте уже снимем ролик под Trust Wallet, он надел много шума, да, многих радует сейчас профитом И разберем, по какой цене его добирать, если он будет давать коррекции, будет ли он продолжать рост или нет Обсудим Binance Pay, который они ввели и также посмотрим и попробуем установить, я бы это делал первый раз, у меня нет Они выпустили расширение для браузера, где мы установим кошелечек, В особенности это подойдет новичку Установим и посмотрим, как это работает Все эти темы мы затронем, постараемся максимально быстро Поэтому, кому интересно, присаживаемся Поехали! Давайте начнем с того, наверное, что в криптовалюте можно выделить три варианта там кошельком Это кастодиальные, то есть те, где выводите вводите свои какие-то данные, почту, пароль И, к сожалению, таким образом вы не владеете своими токенами Это касается, скорее всего, централизованных бирж они владеют вашими токенами, и вдруг что случается с биржей, как, например, с FTX, как раз за скама FTX и задался этот тренд, да, Множество людей начало переходить на кошельки, которые называются второй вариант, уже не кастадиальная, то есть самостоятельным хранением, к которым относится и TrustWallet. То есть здесь вы полностью владеете своей криптовалютой, и она защищена тем, что есть у вас фраза, и если вы владеете этой фразой, значит вы владеете только вы этими токенами. И есть аппаратные кошельки, они называются там холодное хранение, типа Ledger, Trezor. Популярным стал SafePal, токен SafeP тоже растет из-за этого. И вот TrustWallet является там одним из топовых, одним из лучших в этой отрасли. Он поддерживает 68 блокчейнов, у него огромная аудитория, 58 миллионов скачиваний, по-моему, кошелька. Только вы имеете доступ к своим закрытым ключам. И это как раз и делает его высоконадежным для хранения э, криптовалюты вашей. Все те сети блокчейнов, которые он поддерживает, сам кошелек, он не взимает комиссию, а комиссия взимается за счет перевода именно самих блокчейнов. То есть, если вы в сети Binance Smart Chain что-то переводите, вам нужен там э, определенно BNB в сети Binance Smart Chain для оплаты комиссии. То же самое касается эфириума и других сетей. И с другой стороны стоит вопрос, а зачем же тогда вообще токен ТВТ? На самом деле, вот подскажите, напишите в комментариях, вот зачем он нужен, в принципе, да. Он же, ну, походу он вообще не применяем, Ну, на сегодняшний день, может, там применят какое то ему, дадут ему... Какую-то ценность, но ценности практически нет, он растет только за того, потому что это кошелек Binance Задал тренд CZ и основатель Binance, он начал ее пиарить, естественно И токен ТВТ растет сейчас на медвежьем рынке Мало того, что он не показывает минуса, да, когда биткоин почти минус 80%, а он уже дает от своего хая хороший профит То есть это по сути нонсенс также с Trust Wallet вы можете подключаться к различным DAX, с биржам, и там же вы можете стейкать и приумножать свою криптовалюту. Там есть такие как DOT, а там на самом деле там немного их, но есть в принципе хорошие альткоины, которые можно даже закинуть в стейкинг. Сообщество в Твиттере у них огромное, ребята, это 2,1 миллиона пользователей множество скачиваний кошельков и множество держателей этого токена. Но все равно я больше уверен, самый большой объем он, конечно же, в Бинанса. Недавно они запустили вот такую фишку Binance Pay. Это круто. Теперь без комиссии, без всяких там э, введений кошельков, адресов мы можем сразу напрямую быстро перекидывать токены э, с Бинанса на Trust Wallet. Ну и я так понимаю, что и обратно. Пока эта функция на Андроиде доступна. кто Тестировал уже, напишите, как она работает Потому что у меня iPhone и на iOS сказали будет чуть позже Поэтому я жду Тоже хочется тестировать, проверить, как это работает Ну, то есть новшество тоже очень хорошее Дальше давайте перейдем к браузеру И сразу в конце переключимся уже к токену Будет ли он расти еще или нет, подумаем да, И где его подловить в случае коррекции вот браузер, я хочу его с вами быстренько установить. Кто может новичок, будет полезно. Я вот эту ссылочку под видео оставлю в описании. Заходите и мы нажимаем что? Get Trust Wallet. То есть если у вас есть Chrome, Brow, Opera, Edge или другие браузеры, вы можете установить такое расширение. Это дополнительно к тому, что у вас есть, например, мобильная версия. А Вот эта версия для браузера, она очень удобна. Когда нам нужен большой экран на компьютере, мы подключаемся таким дексом, например, как B-Swap, PancakeSwap. Это очень удобно э, там что-то делать, фармить, стейкать, э, покупать, продавать криптовалюту. Вот нажимаем Get. Установить, да. Установить. Устанавливаем расширение. Все, расширение установлено. Нажимаем вот сюда, вот такую штучку. Ищем Trust Wallet, Вот нас закрепляем, чтобы у нас появился значок. Видите, да? И нажимаем вот сюда на него. Что нам пишет? Добро пожаловать. Мы можем создать новый кошелек, мы можем импортировать старый. Старый это тот, который, например, у вас на телефоне. Вы можете через сет-фразу. или что у нас тут? Так, нет, спасибо. Да, через сет-фразу вашу устанавливаете, и у вас появится доступ к тому кошельку и тем средствам, которые у вас есть на телефоне. Если у вас же нет, мы создаем новый кошелек. Нажимаем создать, читаем, нажимаем там нет, спасибо, и придумаем пароль. Видите, нам здесь нужно не менее 8 символов. Это должна быть обязательно как минимум одна большая буква, одна цифра и как минимум один спецсимвол. Сейчас я вот придумаю пароль, напишу. Потом повторяем пароль. Когда у вас здесь зеленая, значит вы правильно ввели. Пароль записывайте обязательно, чтобы не забыть. Нажимаем продолжить. Соглашаем с условиями. И сразу нас предупреждаешь, на следующем экране мы увидим сид-фразу. Ребята, вот особенности для новичков. Запомните, вот сейчас, что будет сид-фраза, вы обязательно должны выписать лучше всего где-то на тетрадке. Не храните там в интернете, чтобы не летали. Если вы будете держать там огромные суммы, это будет очень рискованно. Желательно там, где нет сети. Записали в одном месте, еще в каком-то месте. Это то, что позволит вам восстановить свои средства. Как раз вот об этом нам и пишут. Если мы забудем пароль или еще чего-то, мы все это, вот даже пароль вы забыли, вы взяли, удалили, трассуалит, установили заново, нажимаете «Создать кошелек по ситфразе», восстанавливаете ситфразу, и у вас есть доступ к своим средствам. Либо что-то случилось с компьютером, неважно, в другую страну переехали, тоже неважно. Просто берете, устанавливаете опять расширение, ставите сит-фразу, подключаетесь, и вы уже владеете своими средствами без проблем так мы соглашаемся и смотрите вот у меня есть ссид фраза раз два три 4 пять шесть семь восемь девять десять 11 12 символ вот мне это нужно скопировать но я же опять же говорю лучше нигде не кидать там в черновики там телеграме или еще где-то просто сразу выпишите вот эту всю историю мой кошелек можете не переписывать, я сюда средства свои хранить не буду, это все для, для видео, для теста, поэтому денег там не будет. Кто-то может захотел что-то там стырить, но я надеюсь у, у нас тут аудитории таких людей нету. И теперь порядке очереди, все эти слова нам нужно э, здесь ввести, чтобы подтвердить, что вы владеете действительно этой сит-фразой. Когда ввели, нажимаем далее, поздравляем, мы успешно Создали кошелек. Смотрите, вот эта галочка для чего она нужна. Если мы будем подключаться к любому DEX, к тому же PancakeSwap или без swap по умолчанию мы там, как всегда, раньше да, там, подключались с MetaMask, теперь мы можем подключаться и к TrustWallet. И это все делать будет автоматически. Если вы не хотите, чтобы автоматически подключался TrustWallet, потому что вы работаете с MetaMask, то вам эту галочку нужно убрать. Если она стоит, то вы будете автоматом ко всем дексам подключаться именно с Trustwallet. Поэтому я галочку эту снимаю. Здесь вам предлагается, я вам показывал, закрепить, чтобы видели на панели, да, значок. И нажимаем открыть кошелек. Все, нажимаем. Я готов использовать Trustwallet. По умолчанию у вас уже здесь, видите, есть такие монеты, они же блокчейн это Воланч, Binance Smart Chain, Ethereum, Matic, Solana, ну и куда же без токена ТВТ, самого кошелька. И то, что я вам говорил, чтобы в сети Binance Smart Chain, это b 20 переводить любые токены, вам нужно сюда пополнить BNB для оплаты комиссии, там на 5, на 10 долларов вам хватит надолго, чтобы оплачивать комиссии. Если в сети Эфириума, это самая дорогая сеть, поэтому... Рекомендую 10 раз подумать перед тем как ею пользоваться, то нужно эфириум. Может, вы просто храните эфириум, то закинуть здесь монеты. Ну и так далее. Solana, Matic и другие там блокчейны. Как получить? Нажимаете кнопочку Получить, выбираете Binance Smart Chain. Здесь либо копируете адрес, либо сразу с телефона сканируете и перенаправляете сюда монетки. Если отправить, то же самое: нажимаете отправить. Выбираете там токен, адрес получателя, сумма, там предосмотр и отправляем. Далее есть настройки, можем зайти, тут по умолчанию сеть эфириум, мы можем поставить Binance Smart Chain, например, Binance Testnet, Robster. ну нам нужна основная сеть, то естественно это будет основная. Опять же кошелек по умолчанию и подключению ко всем дексам можете, здесь выбрать язык можете. Здесь вы можете еще раз посмотреть свою сит-фразу, если вдруг там чего-то вы не записали. Нажимаете сюда, вводите пароль и вам покажет вашу сит-фразу. Здесь поддержка, центр поддержки, служба поддержки, да, если у вас какие-то вопросы возникают, можете всегда туда написать. Ну и заблокировать кошелек. Здесь история будет показывать ваши транзакции, которые вы делали туда-сюда, там переводы. Ну и если вам нужно добавить любую монету, например, хотите сюда кинуть монетку Polkadot, да для хранения. Вы выбираете, вот здесь видите, да, вот такая шестереночка. Вы набираете и вводите там DOT. И здесь перед вами появляется различные DOT, там в разных сетях есть обернутый DOT, и вот DOT там в сети Binance Smart Chain. А, например, в мобильной версии там есть и DOT оригинальный в сети DOT. Я не знаю, почему вот здесь нет, вот еще, не знаю, не до конца, но все сделано здесь. Ну вот, например, ДОТ вы можете перевести с того же Бинанса в сети Binance Smart Chain. Выбираете, вот ставите галочку, и он у вас появится вот на главной страничке. Если вы нажимаете, хотите получить ДОТ, и обязательно смотрите, когда будете выводить, это вы ДОТ сюда можете закинуть только тот, который в сети Binance Smart Chain, не в сети оригинальный полка DOT. Имейте это в виду. Например, в кошельке мобильной версии есть оригинальный. Здесь, ну, может это... Временно, только-только сделали этот браузер, может здесь еще не до конца функционирует все блокчейны, да? Но как добавить, отправить, получить, я думаю, здесь все понятно. Это все, что касается браузера, но я так понимаю, здесь еще немножко работы им предстоит допилить все то же хотя бы, что есть в кошельке. Ну и теперь самое интересное, переходим к тому, э -э будет ли еще ТВТ расти или Нет. Смотрите, после такого длительного накопления, в принципе, то, что мы сейчас получили, импульс там 2x, это может быть и достаточно. Но то, что сейчас происходит, вдруг еще в скам какой-то, не дай бог, централизованной бирже, или еще пару твитов там от Binance или Сизи поддержку там что как же ж круто. Все-таки trust wallet, держать, не кастадиальный у вас Плюс он еще и заявил, я не знаю почему. Мы даже не против, если централизованной биржи исчезнуть, нужно, нужно работать больше над, над усовершенствованием именно вот таких кошельков, как trust wallet не Вот, в принципе, это издало да, там импульса вот этому токену. Ну, и смотрите, еще в принципе могут дать. Волну такую в район 3,50, 3,80, может 3 Все может быть, может даже и на 5 То, что я там набирал вот здесь Я уже показывал, да, и рекомендовал Часть я продавал там по 90 и перезаходил по 77 и все, что по 77, я по 2,40, ребят, уже скинул половину позиции. У меня остались абсолютно бесплатные токены, и я лично готов с ними сидеть. Но если я увижу цену 3,80, возле 4, я там выйду практически полностью с Может оставлю 10-20%, вдруг мы сходим там на 5%. В чем я сильно сомневаюсь, но все может быть Просто сейчас очень жесткий медвежий рынок И так против рынка, конечно, расти это хорошо Но это не может продолжаться бесконечно И просто если он даже вырастет на 4, на 5 Я сомневаюсь, когда рынок развернется Что ТВТ тоже будет расти вместо с рынком Как раз ТВТ тогда уже может начать корректироваться Потому что по сути всю медвежью фазу Он, если не рост, то накапливался здесь И вот сейчас показывает бурный рост но смотрите, если мы с текущих, я вот себя здесь начертил, и плюс кто хочет зайти, там пропустил рост, возможно, имеет смысл зайти по вот этим ценам, которые я обозначил. Если мы еще раз вот сходим сюда, протестируем 82, например, я с целях даже спекуляции, я буду здесь пробовать ловить, чтобы пойти опять там на 2,60$ или может на те же 3,80$, 4, как я и говорил, 3,50$, не знаю. В принципе, даже трейд такой поймать можно. Но если он пойдет корректироваться, в принципе, в той зоне, которую мы не могли долго пробить. доллар доллар 35, $1 40, доллар 50, Вот здесь, в принципе, уже можно попробовать зацепить данный токен. С учетом, опять же, это может быть в долгую. Что он сходит опять там на 2.80 или перебьет на 3.50, на 4. Ну если возврат там к доллару, 10, вы увидите, то здесь... Практически 100% можно в принципе, покупать, опять же, такие долговые, потому что возле доллара он долго находится, он постоянно был тот доллар, то доходил до доллара, то отскакивал от доллара, а сейчас он стал выше доллара, поэтому здесь, я думаю, его точно удержат. И вот этих зон, которые я обозначил, я думаю, отскоки как минимум будет. То, что касается доллара 80. Это, скорее всего, подойдет больше к трейду. То, что касается доллар 40, $1, 35, $1, 50, больше к долгосрочным инвестициям с добором позиций там, по доллару, по доллару 10. То есть это если сильно хочется. Естественно, я не буду такого делать, я только буду там подлавливать какие-то трейды. Потому что, объясню, у меня бесплатные токены есть. Я зафиксировал профит, половину позиций по 2,40 продал. Ну и где разружать полностью остальное, буду, я вам тоже сказал. Также учитывайте, что токен, которого практически нет применения, он уже на 43-м месте по рыночной капитализации, это почти, ну, он был, да, там, миллиард долларов, и у него еще, смотрите, 42% только в эмиссии токенах, еще 60% упадет в рынок, будет давление на цену, там, в будущем. И для кошелька, вот даже если он сделает, там, сколько там, до 4 дойдет, ну, 2 миллиарда капитализации, для токена, который не применим практически, я даже не знаю. Вот возьмите там, например, Ван он везде там ну, применяется, да, там их токен, оплата комиссии туда-сюда, голосование. А здесь, ну, практически нет никакого применения, но он растет, потому что это Binance, потому что самое большое количество пользователей, удобно и все такое. И просто это все покупается за счет количества, за счет хайпа и за счет того, что им владеет, можно сказать, уже монополист на рынке криптовалют. Поэтому, ребят, вот такие мысли у меня по Trust Wallet. Реально, если вы в хорошем плюсе, не жадничьте, фиксируйте прибыль, если наполовину, то больше половину, оставляйте просто себе бесплатные токены, забирайте доллары, которые облаживали. И если будет еще снижение, вы сможете купить просто других каких-то монет по очень. Хорошим скидкам, потому что вы же видите, где-то это находится против тех альткоиных, даже топорных блокчейнов, которые там по минус 90 уже дают, а ТВТ там в да, Поэтому, ну, скорее всего, что тогда те блокчейны могут потом развернуться, а ТВТ будет стоять на месте или корректироваться. Имейте это в виду, не жадничайте. И никаким образом не вложите всю сумму. Токен там, ТВТ, например, и особенности в те токены, которые дают рост. Есть такая, знаете, особенность новичков, залетает именно тогда, когда что-то растет. То, что падает уже в самых низах, они не хотят покупать, там страшно. Когда что-то дает 2x, 3x, конечно, не залетает в надежде, что еще будет расти, здесь все сидят. На самом деле оно так и происходит. В течение недели, двух, трех, может и месяца как раз все внимание к этому активу может уделяться, он может еще расти, но и в то же время будет очень больно падать, когда вы заходите на самых верхах. Ваши мысли, как всегда, я буду рад посчитать в комментариях. Пишите, что вы думаете о токене ТВТ, удалось ли вам хорошо заработать, продали вы его уже или еще держите.